Ну что ж, а вот и начало, дорогие друзья. На живой раунд стак Никизиар против коллектива Культ. Обе команды представляют Россию. И карта Кэш. У микрофона Александр Найф Смирнов. И мы начинаем. Best of 1 встреч, как я уже сказал, да, подразумевает под собой то, что баталия закончится именно на этой карте. Она на ней начнется. И как следствие на ней закончится. Но особенностью будет являться, наверное, то, что он по ножовщина сейчас идет в первую очередь за сторону. да. То есть ребята не будут определять э -э непосредственно карту, потому что карта уже определена вычеркиванием. Э и сейчас мы с вами будем свидетелями того, как команда, победившая в ножевом раунде, станет... Либо террористами, либо останется террористами, да, либо станет контртеррористами, либо останется таковыми Ну пока после вот жуткой, жуткой кучи порезов, как вы видите, у нас ситуация равная Два в два, пытается байтить э -э, Криатун э -э, своих соперников на себя В итоге забайтил так, что его, короче, покромсали на ремне Никерыч перерезает чечевичку И право выбора стороны остается за коллективом «Стак Никезяр» По результату это, наверное, стей, ну, мне так видится более логичным, наверное, начало в обороне, хотя, опять же, штука очень вариативная, учитывая нестандартность карты, можно выбирать, на мой взгляд, и атаку, и это точно не будет какая-то прям стратегически важная ошибка Но это все-таки стей, и давайте по составам Спарк, э, Спаркзик, точнее, да, Спаркзик, э, стронго... Эш, Никизяр и Никера, вот эти господа будут играть за команду Стак Никизяр. Команда Культ на префе Бай Пушистик. Ну, собственно, Пушистик, как вы понимаете, да. Куча семерок и Е в конце неожиданно. А, Криатун, чечевичкой и 2-2-8. Ну и у нас, чё это такое... Нас кто-то заходил на сервер и теперь висит в спектаторах. Кстати, там вообще кто-то в спектаторах почему-то висит, непонятно почему. Но пистолетка, уже, можно так сказать, в самом разгаре. Да, у нас под точкой Б начинается какое-то шуршание. 2-2-8 пытается с Глока затыкать соперника. Спаркзик! Делает два фрага, но ну и погибает в результате под давлением своего визави. Хаешка в сайт не долетает так, как хотелось бы. 7-7-7 не реализует свое подобранный USP. Чечевичка минус Никера. Эш. Дабл дорогие друзья. Чечевичка. Последним игроком остается. И там уже вовсю идет дефьюз. То есть ситуация, опять же, уже не спасаемая. Хедшот от Эша. И пистолетка в активе стак Никизяр. Три минуса от Эша. Два от Спаркзика. И чат, многоуважаемые вы мои, приветствую вас, приятного вам просмотра, хорошего настроения. Чатик я буду, конечно же, почитывать, но не всегда. Такие делишки. По моему мнению, учить английский это мода, нежели обязательно нужда. Конечно, если твоя жизнь связана с путешествиями или с определенной работой, где нужно английский, то да, лучше учите. Вот правильная мысль от кораблика. Абсолютно верно, собственно говоря. Это действительно просто модно. Модно, а вы знаете английский? <смех> да, я его знаю, но нигде им не могу, блин, воспользоваться, просто потому что э, дома, как говорится, сижу, например, да. Единственное, где я могу блеснуть знанием своего английского языка, это в интернете. Ну и как бы ради такого глупо тратить кучу времени на изучение я языка 228. Два хэтшота с дигла. Спаркзик и Никера. Ответные минусы. Чечевичка, заход в спину, выход на хайвей и чё какие-то лаги непонятные у Чечевички. Лагать в такой ситуации все таки нежелательно. МПшка от Спаркзика перестреливает, и этот 2-0, но вот теперь у меня вопрос. А что если он промахнулся именно из-за того, что у него немножко фризило? Такое возможно, я считаю. Здравия желаю, Саня, как жизнь, брат? Мико, приветствую, все супер и хорошо. А тебе не тяжело комментировать и в чате общаться? Ардор? нет, ни в коем случае не тяжело. Я уже за долгие-долгие годы своей комментаторской деятельности приучился. 7-7-7 на Меду забирает Никизяра, капитан команды. Э -э, погибает, и это всегда достаточно печально. Хотя, как вот мы выяснили, оказывается, перед началом матча э -э, зашла инсайдерская информация, что... Капитанить в этом матче будет никто иной Как Никера, именно он будет откалывать своей команде Различные стратежки на раунд ой ой ой ой ой, ой Какой заход в спину ты неудобный Но Чечевичка не растерялся 2-2-8 там сумел, конечно, засейвить Стронжер, он же сильнейший Он же сильный, короче, вот этот вот сильный парняга С диглом и семью хелспоинтами. Высоковато, на мой взгляд, конечно, держит прицел, но это прицел из расчета, что соперник пойдет по дальней стороне, а соперник вообще никуда не пойдет. Таким образом, счет становится 2-1, и команда Культ постепенно, потихоньку, ну, могут теперь уже надеяться на врыв вперед. Вот такие делишки. Когда будет играть Таджикистан и Узбекистан? Сарбон, э, скорее всего, никогда, потому что ребята решили сыграть одну серию из Best of 3 матча и сыграли его со счетом 2-1 в пользу Узбекистана. После этого ребята договорились, что все, их противостояние на этом закончилось. Паркзик на префе. Минус на префе, точнее. Минус Атэша. Мин... Ой, вот это, пацаны, зашли на Б. А, вот это удача. Как бы не рекомендую, конечно, никому так заходить на точку Б. Вроде бы и дым дали, и какие-то гранаты даже прокинули. Но вот в перестрелках, конечно, по всем фронтам абсолютно слились. И это больно. 3-1. Можно звук игры немного. Аман, мне кажется, или вы не договорили вашу речь? Немного что? Кстати, кэш это ТТ-карта или КТ? Учитывая, что это 1.6, я бы, наверное, все-таки сказал КТ Вот мне кажется, что КТ-шная карта Ну, именно, вот опять же, в 1.6 В CS скорее была тервская по большей степени Больше все-таки атака брала раундов, но... Не намного это что-то типа из разряда, как из тусканом, но вроде номинально атака сильная, а играть можно за обе стороны, и какой хороший преф от пушистика, не зря он себе там подписал в никнейме, что он на префе открывается, 3 в 3, опа, уже 3 в 2 минус эш, Спаркзик со стронгером остается вдвоем против тройки оппонентов. Не такая уж и простая тройка осталась. Тем не менее, Спарзик хороший минус по Чечевичке. И уже теперь 2 в 2. Вроде бы как численное равенство. Это, конечно, плюс глобально по ситуации. А бомба тем временем тихо и спокойно себе устанавливается на споте Б. Пушистик промахивается по сопернику у машины. Промахивается по нему, кстати, дважды. За такой вообще пушистика надо выстегнуть. И выстигнуть нужно, естественно, сопернику в первую очередь. Спарзик погибает. Стронгер. Ну знает естественно, что его визави находится на девятке. Нет дефьюз китов. И с прискорбием для команды стакник изяр я вынужден констатировать факт, что в этом матче, а в этом раунде, простите, это ГГ. При любых раскладах вещей абсолютно неважно, была бы там перестрелка или была бы попытка дефа. Это 3-2. Ну, счет рабочий, счет хороший, почему бы и нет. Кстати, Саня, звук игры не слышно. Да как? Я на ОБС вижу, что его слышно. Ну, я хотите, могу вам а, подбавить немножечко его просто... А -я -я -я -я. Давайте, ну, я не знаю сколько. Ну, давайте вот так сделаем. Ну, если вы уши дальше его не будете слышать, то простите мое почтение, но ну, надо что-то будет делать с этим. Чечевичка, два минуса. И вот именно так на точку Б и надо заходить. Смотри, Никерыча. Никерыча засадили вот в такую супер хитрую ситуацию. Позитурка, конечно, замечательная. Его до сих пор еще, кстати, никто там не э, нашел. Сейчас мы узнаем еще, если у нас стрим-снайперы. <laughs> Потому что если бы вдруг внезапно кто-то убил, скорее всего, кто-то стрим-снайпит стрим. -снайпит стрим. А, но нет, Никерыч сам решил сделать два минуса. И остаться, кстати говоря, в соло один против двоих. Дорогие друзья, есть соперник на 9, и еще один соперник придет с Вентрума. Ну, ситуация неудобная, конечно, для Никера. Его и не слышно, да в смысле, не может быть, чтобы его не было слышно. Как так? Одну секундочку. Да, правда, не слышно. Кстати, что-то что это бред какой-то, кстати. Очень непонятно, а почему его не слышно-то? Момент, дорогие друзья, момент. Сейчас мы этот косяк будем устранять. Вообще-то дико странно, что его не слышно. У меня и в ОБСе, и везде его слышно. Я сижу в наушниках, его слышу. Я вижу бегающий ползунок, но почему-то звук на стриме отсутствует. Это странно. Это, черт возьми, очень странно. И странно и непонятно, блин. Еще и проблема в том, что я половиной, как бы так сказать... Э -э Половины настроек сейчас не смогу Половину настроек сейчас не смогу поменять Блин, ну это вообще э, Какой-то бред прям на самом деле Дико странные, непонятно То есть вот я КС слышу И я вижу, что ОБС Слышит тоже КС И он должен передавать вам звук, но почему-то не передает Окей Будем разбираться, дорогие друзья, с этим вопросом С этим моментом но уже теперь после стрима немножко придется в тишине нам побыть чуть-чуть. Простите, но так бывает иногда. Вообще это странно. Это, блин, очень странно. Какого черта? Звук КС так и не появился. Да я понял, Михаил, что он не появился, я же ведь ничего больше не делал, с чего бы он вдруг появился-то. А что, блин, черт возьми, мне об этом сказали-то только при счете там 3-2. Где вы раньше-то были? 2-2-8, 2, -2, 2 минуса, минус 2 от Никера и Никизиара. Ситуация равная 3 в 3. С выходом на точку А непосредственно. А, в общем, проходочка Проходочка куда? На спот А, естественно Ой, какая хорошая хае прилетела Минус 2-2-8 Чечевичка в ожидании выхода от соперников Соперники, кстати, неспешно Но все-таки, естественно, будут выходить Так как бомба установлена И ретейкать это дело вроде бы и нужно Но как? Вопрос, конечно, это делать это Вопрос, да, это вопрос серьезный Минус от Никизяра Чечевичка Минус Спаркзик Один на один с Никизяром и Никизяр хоть и свапает девайс, но к несчастью все-таки погибает, дорогие мои друзья. А что будет после игры? После игры будет интервью с Никизяром. Да это какая-то, блин, странная дичь. Странная дичь. Странная дичь. А если, если мы возьмем и... И вот так вот сделаем ну скажите, что, поменялся звук? Появился, вернее, или нет? Ну, это единственное, что я могу сделать Но навряд ли это что-то поменяет, честно сказать Это из э, всех возможных решений проблемы, наверное, самое... А, слышно теперь, да? Во, все замечательно Блин, это самое простое было Надо было просто, оказывается, источник Нажать, короче, кнопку обновить Ну, просто так, как у меня комментирование идет со второго компьютера, да? Но может быть сейчас небольшой рассинхрон, если что имеете в виду, дорогие друзья. Рассинхрон звука и кадров. Ну, короче, блин, это из-за того, что я винду носил и вот видите, оказывается, не все так гладко работает. Ну, то есть, допустим, я нажимаю на кнопку, и где-то через секунду только срабатывает. Дайте, я быстренько там настройки подпилю как надо, чтобы режим задержки там низкий, все дела вот. Так, вот теперь, кстати, задержка стала минимальная И звук, по идее, должен нормально работать. Ну, то есть без задержек. 16 хэповый Эш а, активно пытался пострелять, пострелять, пострелять. Пострелял, никого не убил. Короче, пытался дефать, тоже не получилось. В общем, раунд не удался. 5-4, вперед врывается команда Культ. И мы с вами, дамы и господа, продолжаем. И у меня замечательно решил еще попроседать интернет. Огромные ему спасибочки за это Если что, имейте в виду, дорогие друзья Вина не моя <с> Если вдруг сейчас у вас лагало То имейте в виду это что-то провайдер балуется Потому что я вижу, что было 60 кадров пропущено аж целых Это, правда, менее, менее 0.1% Но все-таки было пропуск а Снова прессинг точки Б Чечевичка минус Никера Спаркзик дает ответный минус И 228 а, перестреливается с Никизяром, а следом еще и Спарксика забирает. Эш, Хороший хедшот. и второго хорошего хедшота не было. К несчастью для команды стак Никизяр, ну и, конечно же, к несчастью для самого Эша. А счет тем временем становится 6-4, культ набирают неплохое количество раундов уже такое, в запасе, так сказать. Здарова, Саня, как дела твои? А, дела супер замечательно. У хрип какой-то? Не-не-не, хрипа у меня никакого нет Вы это даже не, не придумываете мне здесь Очень легко, кстати, алхимик определяется если у меня хрип или нету Что появилось, блядь? Что появилось? Хрип какие-то появились? Давайте, хорошо Я открываю трансляцию Смотрю Появились ли какие-то хрипы Так, один один один, два два два. Блин, я так понимаю, что вы пользуетесь какими-то очень крутыми навороченными наушниками, потому что я сейчас воткнулся себе iPhone просто в ухо и нету там никаких хрипов. Вы блядь, что придумываете, то, алё? У тебя КС-хрипы. Ну, КС-хрипы могут быть, конечно, я ж... мне пришлось перезахватывать источник из-за того, что звук, короче. А, и еще при этом мне, кстати, старый источник еще открыт. Давайте старый, тогда выпилим отсюда нафиг. А то он еще может немножко производительности подъедать, короче. Вот так. Вот так, по идее, должно сейчас все хорошо быть. Ну, я не отвечаю, конечно, за то, что хрипы пройдут, а но в теории может стать лучше. Денек прошел замечательно, все супер хорошо. А касаемо того, когда играет Таджикистан и с кем, без понятия и вообще не понимаю, почему Ши-ши-м-ши-м-ши-м-ши вы решили спросить об этом меня. Вот, серьезно. Не команду Таджикистана, а меня решили почему-то об этом спросить. Не я же и матч организую, я их только комментирую. 7, 7, 7, 7, 7, и Спаркзик разменивается, следом размен пушистик на Спаркзика, и в общем 3 в 3 опять же карта продолжается все супер шикарно, вроде бы на первый вид если бы, конечно, не учитывать факт провальных действий от Криатуна 2, 2, 8 заходит на точку А, где его тиммейт в это время а тиммейт, между прочим, находится в коннекторе, и это, по сути, ничто иное, как возможность поотрезать своих соперников, если бы не потерянная бомба на точке, насколько я понимаю на точке Б. Спаркзик а в упоре перестреливает чечевичку Ну и вот он, 228, остается один Естественно, его позиция на точке А Ему по-прежнему нужно идти Куда, что и как, вообще непонятно Хуже стало даже О, вон ночью ну, что, понятно, Хасан, понятно Сейчас, короче, смотри, Давай, включаю звук на телефоне. Чекаю. Вот. А теперь вот этого пидораса, у которого минус уши, отправляем в бан. За то, что он у нас здесь думает, что он такой хохмач охеренный, да? Уяк! И в бане будешь дальше сидеть хохмить. Понял, гнида? А, вот так, дорогие мои друзья, делаются дела Я считаю, что с такими только так и надо Ну, если у него минус уши, так что он здесь сидеть тогда будет? Да, пускай идет их лечь. Что дальше? А, дальше у нас счет 5-7 Разница в два матчпоинта сохраняется По-прежнему перевес на стороне коллектива культ а, В общем-то, это может ли говорить о том, что атакующая сторона сильнее на этой карте? Да, безусловно, может Является ли это фактом того, что действительно атак сильнее? Нет. Вполне возможно, просто команда культ э, играет сильнее, чем команда стак Никизяр, и этим и обусловлен именно такой счет. Никизяр 2, -2 Размены, размены на точке А, и, естественно, именно на этой точке уже... Устанавливается бомба сами матюкаться на матче можно? Нет, конечно, нельзя Ну, просто с такими людьми у меня Ну, просто нормальных слов не хватает Да и зачем мне с этими креветками нормально разговаривать 2-2-8 Обходит, коварно обходит своих соперников Но не хватает совсем чуть-чуть А если быть точным, 73 урона Не хватает ему для победы Эш, дефит бомбу, счет 7-6 Близится окончание первой половины. Я уж опять-таки извиняюсь, дорогие друзья, за то, что ну, вынужденная у нас с вами такая вот неприятность, да. А проблемы со звуком, небольшие проблемы с изображением. Все это бывает, все это технические косячки, которые, разумеется, будут устранены э, ну, буквально там уже после сегодняшней трансляции. То есть со следующих трансляций косяков вообще, в принципе, быть не должно. Но они опять же могут всплывать. Но все это дело будет так или иначе фикситься, походу. Обманывают тебя они. Не, ну там были действительно небольшие хрипы, но именно в КС, не в микрофоне. Никера и Никизяр по минусу. Вейнгейм, лидеры, капитан команды вот так вот сегодня просто распетляли практически всю ситуацию на точке А, но практически не всю, надо понимать, потому что бомба все-таки установлена, и Спаркзику, Эшу, Никизяру уже теперь только Спаркзику и Эшу придется тащить, а учитывая гибель Эша, четырехаповый Спаркзик то, тут как-то вообще не смотрится как воин, который еще и дальний не чекнул, а за дальним у нас притаился 2-2-8. Ну и как итог, дорогие мои друзья, победа в первой половине достается досрочно команде культ, ну а у нас начинается последний раунд первой половины. Результат, ну, я считаю, конечно, для команды Культ более приемлемый, чем для Стак Никизиар. Учитывая дефолтность этой карты, все-таки стоило бы, наверное, ориентироваться. О, Год, Никера! Никера отхреначил только что крятуна. Но теперь уж подсадку какую-либо мутить здесь на точке Б это бессмысленно. потому что ее как минимум зачекали. И именно поэтому началась перетяжка на спот А. Долгожданная и вполне себе очевидная. Проход на префе. Минус от Никера по чечевичке. Ой, какая хаешка. Минус Никизяр. И Два минуса. О, принял коннектор. Принял. Принял. Вот это странное слово. Принял, конечно же, коннектор. 228. Остается один против двоих Никера. Никизяр. Капитан и ингейм лидер. Против. 228. -го. Минус Никизяр. Точнее, минус от Никизяра. В общем, дорогие друзья, это 8-7. Именно с таким итоговым счетом а, заканчивается у нас что? А, правильно, заканчивается у нас первая половина. А, если быть точным, это 7-8 получается, да? Бац! И на табло смена сторон. Теперь команда культ будут обороняться, но Астак Никизяр, разумеется, попробует себя уже с атакующей стороны. А, успешно ли будет? Вопрос. Получится ли... А, тоже вопрос Ответ на него узнаем ну, в ближайшее время, собственно Как только вторая половина и завершится Ну, по итогу первой половины, как вы видите Достаточно неплохо отличились э, Спаркзик И 228 Ну и Стронгер вместе с Криатуном Тоже отличились, это 314 и 213 Прям у ребят игра не зашла От слова э, Полностью Да а, стак, кстати, очень неплохой. Стак от команды Культ на точке А. И именно сюда стак Никизяр зачем-то решили выйти. Вот такая угадайка произошла сейчас у стака Никизяр. И, ну, ребята, абсолютно мимо кассы угадали-то, а? Им бы сейчас на точку Б выйти. Как бы было бы замечательно. Но нет, они не угадывают и выходят на Просто фул укрепленную точку команды культ Всем шаломчик, Александр Вечер добрый, в первой половине смотрю счет Хороший, конкурентный, как игра вообще? Норм? А, да, Радо, приветствую вас Во-первых, а, во-вторых, да, игра В принципе хорошая, но правда там много Было пропущено моментов из-за того, что Проблемы были небольшие со звуком но все проблемы были устранены, так или иначе. И вот уже теперь со второй половины я полноценно здесь. Несколько раундов внутри первой. Все, что пришлось пропустить. Хотя достаточно субъективно. Кто-то там слышал хрипы, кто-то не слышал хрипов в звуке. Так что даже и не знаю, кто прав, кто не прав. Ну, как минимум, один человечек за свои приколы, что якобы там что-то где-то хрипит, улетел в бан. 2-2-8. 95 хп. Один против двоих. Ситуация не то, чтобы, конечно, играбельная. Но, учитывая наличие девайса и отсутствие э, оного у команды стак Никезяр. Ну, как бы, наверное, все-таки играют на руку игроку обороны. Хотя Никера уже ФАМАС нашел. А 2-2-8 вообще ни разу не понимает, откуда может появиться Никера. Хотя и Никера сам тоже не понимает. Сам Никера тоже не думал, что его соперник выйдет из мейна. А соперник-то додумался до этого. Вот казалось бы, блин. Куда уж глупее ситуация. Вроде они просто... Пытались друг к дружку переиграть и что-то не очень пошло Культ очень хорошо играет, я знаю Их культ выиграет, пишет Ши -шим -шим -шим -ши. Ну, посмотрим Вполне возможно, почему бы и нет Я считаю, что здесь, как говорится, выиграет э, Сильнейший и достойнейший. Пока таковыми больше является команда Культ. Ну, тупо из-за счета. Ну, а команда Стак Никизяр пока играет роль догоняющего. Пушистик со снайперской винтовкой открывается на мид. И у нас гейм воспоуст. Неожиданная пауза. Криатун, Чечевичка и 228, кстати, там настреляли по команде Стак Никизяра. Как вы можете заметить, здесь просто ничего не осталось от Стака а вообще. Надеемся на 15-15. Ну, на себя надейся, на бога надейся, а сам не плашай, да, как говорится. Тут можно надеяться сколько угодно, конечно, на овертаймы, но далеко не факт, что они получатся. Было бы, конечно, интересно посмотреть, но культ могут не дать а, камбэк своим соперникам. Да равно как и стак Никизиар могут просто сейчас, ну, не с этого, конечно, раунда, а со следующего только, если а, бороться за какой-то перевес. Ну, однако, конечно, если мы посчитаем по а, взятым раундам и по поставленным бомбам, да, бомбы не ставили ни в первом, ни во втором. При счете 10-7, получается, сыграно было два раунда. На третий раунд ребята уже закупились, не сыграв два экономических, соответственно, Байранний. И с огромной долей вероятности в, следу в следующем, уже в следующем раунде при счете 11-7, который, я думаю, все-таки произойдет. Uh, случится непри неприятнейшая С команды стак Никизяр Не останется экономики Она останется, но какая-то не самая вменяемая Тем не менее Никизяр Ники через uh, Так, культ топ Никизяр через смог стреляет в бан его Не говори, Жень, вообще Какой-то просто беспредел Особенно как я на моих глазах Товарищ 77777 через дым убрал двоих Его, наверное, тоже надо забанить, да? Ай-яй-яй, Женечка Ай-яй-яй Пока пауза. Как здоровье, как нога. Вылечил палец. Да, гипс сняли. но вроде как... Вроде как... Ну, нахожу нормально. То есть ничего не болит. Но пока еще не привык ходить нормально. То есть я сейчас как каракатица передвигаюсь, короче. Ну, дочурка вообще замечательна. Бесподобно. Растет, радует. И все, короче... Все, короче, гуд. А тем временем у нас 11-7, как я и говорил. И вот она экономика, которая не осталась у команды с так он Просто банально нет экономики. Чечевичка. Зря, наверное, кстати, такая агрессивная позиция. Она, на мой взгляд, излишне агрессивная. Можно было бы играть... Это КВ? Да. Это... Вот, как вы можете заметить, 6 16 КВ-1. Да вот и Чечевичка. Парадоксально, но ловит Никерыча на ошибке, который просто сломя голову нес и делает минус. В результате стал минусом для своего соперника. Ну, как вы видите, дальше результат, собственно, чуть более, чем предсказуем. Хотя, однако, Стронгер и Никизяр! попытались. С 9 работает снайперская винтовка. Никизяр. <смех> вот этот пушистик десантировался Ну, я, опять же, повторюсь, не знаю для каких э, целей, в принципе, была попытка вот этого десанта из Вентрума Зачем, ну, как бы, нахрена и, в принципе, с какой целью было все это сделано Никизяр через дым на девятке бреет А это вообще что? А вообще это кто это у нас? Никизяр? Нет, кто переименовался в такой красивый никнейм, слушайте Я что-то пропустил этот момент а здесь, кстати, еще, да, ребятки, да, да, да. Просто там, ну, вот, собственно, поэтому у меня постоянно спрятан чат, чтобы вы вот это в чате не видели. Не, ну, я понял, я понял, что это переименовался человек, который был в спектрах, а вместо кого черт возьми сюда зашел-то? Кто-то вылетел. что то ладно, короче, кто-то вылетел, кто-то не вылетел. Ба, ба, ба, ну. Все здесь убивают через смог, ребят. Призываю а вообще на это никак не обращать внимания. На самом-то деле все намного проще. Во-первых, я думаю, каждый играющий в Counter-Strike э, так или иначе кого-то убивал через дым. Вот, доброе утро. Бот заработал наконец-то. <laughs> Впервые, черт возьми, за сколько уже? За полчаса трансляции, наконец-то, бот вспомнил, что было бы неплохо поспамить ссылочками. Молоток, молоток. Хорошо, хорошо работает. Криатун минус стронгер Никера пытается разменяться Там, кстати, снайперская винтовка Криатуну лучше бы играть осторожно И прикрывать все-таки пушистика Вместе с 228 Которые как раз-таки и играют роль снайпера ну, Криатун сам отдает Спадникерыч. Пушистик, конечно, дает размен, но при этом... Ух ты, при этом Чечевичка минус Эш. Спаркзик. Разменный по Чечевичке 3 в 2. Дорогие друзья, оборона числе на перевесе. Ну и, естественно, в позиционном перевесе находятся тоже они. Спаркзик все-таки затыкал Пушистика, остался 1-2. Есть соперник в спине, есть соперник уже практически в упоре. БАМ! узумом по затылку. Очень неприятный хедшот. Очень болезненный такой хэдшот. 12.8. Кстати, звук-то и правда подхрамывает. Он подхрамывает, конечно, да, я не отрицаю. Но это просто потому, что я... Э, во время, пока у меня была... Э, поломка монитора... Я решил заодно профилактически, как обычно, переустановить систему, чтобы почистить все от всего и так далее, да. И не все еще успел настроить. И честно скажу, что просто про момент, что мне нужно комментировать 1.6, а для этого нужны отдельные настройки, я, честно скажу, забыл. Никера из Спаркзик два э, минуса. И Никера чё, разбился? Для Никера просто мой кумир. Где он умудрился разбиться на карте кэш? А, его на буст закинули. Тогда понятно. Ну что, проход на Б, дорогие друзья, Чечевичка минус Никизяр. Пушистик, хороший фаззум, да. Надо по тиммейту пострелять обязательно. А то, чё он, черт возьми, не помогает, да. Чечевичка с 9 пытается работать по сопернику в сайде. И здесь промах от пушистика. Алло! Просто, просто что это вообще было? Ну, теперь уже Чечевичка ничего здесь не выигрывает. Потому что Пушистик просто заруинил сейчас раунд своей команде. И да, черт возьми, кто бы что ни говорил, это руин раунда. Просто сделай он минус. Два в одного они спокойно выигрывали бы. Но 12-9, матч становится интереснее. А где же нож? А вот нож... Ну, на самом деле, если бы он нож достал, это было бы слышно. И, в принципе, соперник повернулся бы и, скорее всего, расстреливал. А поэтому я, наверное, даже поддержу, что лучше не доставать было нож. Размен в ангаре сейчас произошел на Медуз. Спарксик погиб. Стронгер и Никера сделали минусы. Поэтому ну, как бы нет экономики у обороны. Вроде бы и ладно то, что тут какие-то есть перестрелки навязанные. Для атаки, скорее, это, конечно, плохо, что эти перестрелки вообще существуют. Ну вот, минус чечевичка, 2-2-8, навряд ли сможет зарешать в этой ситуации, да, потому что решать здесь просто ну, банально нечего. Что здесь можно сделать с Диглом 1 в 3? А, дать 3 ваншота, например, кстати, это тоже очень рабочая ситуация, и нечасто это можно увидеть, поэтому я бы с радостью, например... Ну вот если да, сейчас он просто вот в эту штуку даст хэдшот, тогда да, я еще скажу, что это что-то странное, ну а здесь, неужели вы не видели, что через дым было видно торчащего там соперника. А у него, кстати, диффуза есть. Боже мой! Вот это экономический. Еще явик засейвил. Ну, это, дорогие мои друзья, просто, по-моему, как бы все. Мне здесь просто даже добавлять нечего. После такого, ну, лично я бы, наверное, играя за команду стак некизярцев, ну, однозначно ловил бы какую-то жуткую дезмораль. после этого уже точно, ну, не хотел бы, эм, наверное, продолжать э, вот эту вот э, эпопею, которая сейчас вот здесь длится уже 33 минуты. Ну, в принципе, если... Батюшки Хороший хитшот от Чечевички Никизер, конечно, дает разменный минус Но потеря Спаркзика, это болезненная потеря Потому что это топ-1 фрагер в команде И как бы такого человека Все-таки желательно бы, наверное, сохранить На подольше а Эш Эш убил вновь прибывшего Вот того 1 кю 2 w это Понятно, да, что это просто Очередность через одну Цифры и первая строка букв. Криатун забирает Стронгера, вылет одного из игрока, одного из игроков команды Культ. Как раз тот самый 1, W, 2 Q. Там и так далее. Да, вот этот вот никнейм теперь еще и ушел куда-то. Ну, Нормалек, Нормалек, как сейчас многие могли бы сказать, вышел софт подрубить. Ну что? Пухистик. Пухистик и Криатун остались вдвоем Ну, тут 3 в 2 ретейк Ух ты! Ну, после такого Даже нечего думать о каких-то ретейках Ну, окей, да, Криатун, может, сейчас, конечно И заберет кого-нибудь, например На Никерыча может просто свалиться Ну, так, на ноге и сделать минус Ну, вот, собственно, то, о чем я и говорил да, Ну, а дальше уже все, бессмысленно Что-либо делать, 6 секунд до конца раунда Взрыв бомбы неизбежен И Никизяр вместе с Эшем Просто перестреливает соперника 13-10, дорогие друзья Больно, сложно, не просто идет этот матч Но он, тем не менее, продолжает идти А у нас, как вы видите, да, продолжается череда экономических Ну, 4 пистолета говорят о многом, да что, Говорят они о том, что кому-то а, было в падлу Дигл, наверное, покупать а, И была куплена МПшка И этим человеком стал пушистик Ну, не знаю, один свой экономический, ребята, взяли Почему бы, в принципе, и нет Могут взять, наверное, и не один экономический Хотя, конечно, это может быть просто статистическая погрешность Чечевичку уже вырубили И это открывает возможность э, какого-то отыгрыша позиций на точке А С другой стороны, э, можно же спокойно разыгрывать и точку Б Ну, вот как вы видите, перестрелки в миду и на точке А Ну, говорят о том, что на любую позицию игроки атаки сейчас могут выйти А сдерживать, ну, банально будет просто нечем, да? Потому что пистолеты... Uh, Диглы хорошие вещи, но с ними не ретейкнешь Хотя сегодня уже был случай Ой-ой-ой Сегодня уже был случай, когда с диглом ретейкались Один в три просто на изи Ну и вот тут как бы я не знаю я не знаю просто, что добавить. Ну, шьют. Просто, просто банально шьют одного. Перестреливают второго. Минус два от Никизяра. Креатун последний. Креатун просто как, опять же, очередная руина. Что-то сегодня все друг другу катки руинят, я смотрю. Да, там Пушистик руинит. Креатун руинит. Потому что пока его тиммейты потели там, находясь на девятке. Вместо того, чтобы прийти и помочь им, он где-то там гулял, наверное, под коннектором. Ну, короче, это какая-то странная странность. Но 13-11 как и топ. Почему, когда играешь сам, игра идет долго А когда смотришь, то время летит быстрее Ну, наверное, потому что ты сидишь Думаешь, для тебя время тянется Особенно, когда ты один там Против 500 соперников встаешься То есть есть более а, Тяжелая, так сказать, заинтересованность да, И, наверное, поэтому время немножко тянется А Смотреть вроде как на одном дыхании Да и чисто для фана, так сказать Никизиар минус Криатуна. Это у нас снова проход на Б Наверное, мог бы быть открыт, если бы не тот факт, что... Ну, просто убили-то аркадищего игрока обороны, который вообще непонятно для каких целей пошел Аркадий. Кстати, хочу заметить, что это уже третий экономический раунд. Мне кажется, что с командой культ немножко что-то не то. Ну, типа, а-ля... А здравствуйте, как говорится. А как, как сказать еще? Чечевичка минус дигла. Тут в упор еле-еле Чечевичку расстреливают. Ну, 2-2-8... Неплохая хаешка могла бы быть, конечно, и получше, но. Ну, но... вот-вот хаешка. Вот хаешка, которая получше могла бы быть. 13-12. Короче, самый интересный вопрос во всей сложившейся ситуации: это какого хрена три экономических раунда. Но я не представляю себе ни одной ситуации, в которой есть хоть какая-то необходимость сделать три эко. Абсолютно не понимаю. Uh, как, в принципе, и то, что сейчас делает команда Культ, да, потому что это четвертый экономический раунд. Чечевичка минус Спаркзик. Минус от Никизяра в ответ. Ну и, собственно говоря. Абсурд. Абсурд или что? Абсурд ли это или нет? Я без понятия. Ну, давайте потом еще и пятый экономический час. Чтобы по 16 тысяч это у всех. Uh, мы их потом все положим на депозиты. Будем на проценты жить. Однако, однако, в этот раз диглы сумели сыграть. Ну, короче, культ решили просто свои деньги не тратить. Они решили, что на чужих девайсах будут играть, вот просто. Полная игра только на чужих девайсах, челлендж, знаете, своего рода такой, да? Играть всю карту просто только на чужих девайсах. Наверное, этот челлендж... По большей степени даже невыполним, но так или иначе, что есть, то есть. Приветик всем, всем добра, тепла и самого-самого. Конечно, Саша, тебе огромный привет. Рад слышать тебя, ваш Дэдди. Дэдди, и вам тоже большущий-большущий привет. Как там ваши, кстати говоря, сподвижки в создании того самого, о чем вы знаете? Культ решили вложить деньги в банк. А лучше бы вложили в саморазвитие. Два минуса от игроков обороны. Спаркзик и Стронгер остались вдвоем. Спаркзик не перестреливает чечевичку, но Стронгер-то должен сейчас, по идее, чечевичку добивать. И таки добивает, да еще и хэдшотом. Но, ох ты, что, пара, что это вообще такое? А второго залепил-то вообще случайно, по-моему. Если там чечевичку еще просто на скеле уработали, то вот дальше что-то было уже Из ряда вон выходящий. Ну что, эй, эй, стекла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 Умудряется сделать на дигле, я не знаю Все, короче, мне даже дышать здесь просто нечем Уже это какой-то беспредел Дорогие друзья Что сейчас сделал стронгер? Вы видели, это просто 5 килов, Причем 4 из них по черепушкам прошелся Как Ну там второй, ладно, был он Так, второй, как я уже сказал, хедшот прилетел просто так На удачку А вот первый хэдшот э И все последующие минусы Это уже, конечно, на скеле было сделано а, 2-2-8 не дождавшись никого под точкой Б, понимает, что, наверное, это не точка Б. И, и казалось бы, да, с чего бы вдруг. А ведь на самом деле так и есть. Я из-за стронгера чуть не задохнулся, пишет Артём. Я, кстати, тоже чуть не задохнулся из-за стронгера. тогда это нормально. Аж дыхание перехватило от э, таких неожиданных. Ну и здесь выход на мидл. А, в общем, не самый понятный, не самый, наверное, приемлемый для команды Стак Зяр. Я бы даже сказал, не самый уместный. Но ну, попытка разыграть сплит-пуш точки А э, с такой стратегией, как э, двое. Нет, простите, трое а, через мейн э, и двое с мида. Но ну, не сработало, как вы видите. А, получили ситуацию 3 в 2 с перевесом для команды культ. 30 секунд до конца раунда уже чуть меньше. Ну и как-то игрокам атаки надо перегруппироваться и все-таки на какую-то точку выйти. Итак, это все-таки точка А, по всей видимости, да Хотя Никизя... А, во, все, я понял Здесь план-банан, план-барабан Никизяр ставит бомбу на точке Б И ни один из игроков обороны э, Коих было, в общем, хоть сколько-то, да Хоть Вот их было двое, почему один в это время не находился. Ну, по, по результату, короче, ретейк 2 в 2. И абсолютно без позиции здесь находится команда Культ. А, ну а посему счет станет 14-14, так или иначе, неизбежно. Никизяр. Пушистик. Ответный минус. 1 в 1. Десант. И до свидания от Эша Это 14-й, 14, -й, 14 -й. Ну тут, короче, да, конечно Я не знаю, опять же, не вижу логики в команде В действиях команды Культ э -э, Каждый раунд на диглах Ну, типа, зачем? Ну, типа, просто зачем? Один единственный вопрос На который я никогда не получу Логический ответ Вот нет логичного ответа У команды Культ на том, почему они каждый раунд играют с диглами а команда стак Никизяр, ну, делают то, что и должны делать, все, в общем-то, правильно Раньше с Дигла стреляли с осторожностью после нового билда, как с пулемета начали стрелять Есть такое, да, кстати, я тоже замечал эту тенденцию Но это и не зритель Спаркзик, минус по-по-по-по-по-человечку И затишье. Просто затишье перед бурей. Минус от Никерыча по Криатуну. Ситуация 5 в 3. С занятием какого-либо спота. И на этот раз это будет, по всей видимости, спот Б. А может быть и спот А. Вообще, кстати, не настолько-то уж и очевидно, какая точка будет разыгрываться. Но это все-таки была точка Б. Правда, до точки. До самой постановки бомбы даже мы не дошли. Счет 15-14. В пользу коллектива стак Никизяра. Матчпоинт. И последний раунд. Основного времени, дорогие друзья, либо стак Зяр побеждают, либо команда Культ э, проигрывает этот матч, что, в общем-то, на мой взгляд, было бы логично при учете, опять же, постоянной повсеместной игры э, с пистолетами, ну, то есть, такая команда априори уж не должна выигрывать, хотя, конечно, в современном Counter-Strike, наверное, возможно, все от слова совсем, от слова вообще. 2-2-8. Ну, к чему эти заседания от команды старк вы не знаете? И я не знаю. Потому что заметьте, предыдущий раунд они играли быстро, бодро и выиграли его просто ну, на перестрелку, купа вывезя всю эту ситуацию. А сейчас вот эти карты... О, о, о, понятно. Понятно. Так, Артем Разамасков, товарищ мой многоуважаемый, первое и последнее вам предупреждение. Второго предупреждения на моем канале никогда не бывает. Если что, а на случай, если вы хоть раз еще раз что-то где-то заспойлерите бан без вообще какого-либо чего-либо. Имейте в виду. Имейте в виду, я вас предупреждаю. Опять же, первый и последний раз. Второго предупреждения не. Нет. Ну что, дорогие друзья, овертаймы. Овертаймов мы еще не видели в этом дно матче. Вот простите, я не могу сказать по-другому, когда одна команда играет с диглами, и челики с калашами не перестреливают эти диглы. А, ну, как-то типа хз, вообще, зачем такие матчи проходить? Проводить, точнее, идиотизмом пахнет полностью. Зрелищного-то ничего здесь, в общем-то, нет. Когда, ну, ладно бы они там на девайсах бы борьба была, да? Была бы борьба и были бы овертаймы, тогда было бы справедливо. А тут борьбы-то не было, господи. Одни просто пеналь других, почем свет стоит, как бы. И, и по результату вот такая вот обоссанная катка получается. Ну да ладно. А, овертаймы. Короче, победителем станет та команда, которая возьмет 19 раунд из ближайших 6. С последующей сменой сторон после трех. Вот это вот, блядь, постоянно кто додумывается нахер заходить... Во время матча. Ой, я прям. А, просто не могу. Извиняюсь, я не думал, что это был спойлером. Больше такого не повторить. Как это я не думал, что это было спойлером, если счет 15-14. А ты пишешь 15-15, а они взяли дигл. Эй, эй как это, блять, это не спойлер? Если этого счета еще нет на экране. Ты же спойлерил, получается, результат раунда. Вот не надо так это. Во-первых, это не. это очевиднейший спойлер. А во-вторых,. Я как бы ни разу, ни в коем случае, конечно, не обижаюсь И... То есть, может за такое не извиняться Вернее, извиняться можно не у меня, а у зрителя, разве что Потому что... Я в чат смотрю, поскольку, поскольку Ну, на префи пушистик Делает даблкил 2-2-8, 1-3 Слабо верится в клатч А чё он, кстати, с девайсом-то, блядь? А чё он с девайсом-то? Чё он не с деглом? И все, запал в на дигле играл круч Ой, туда прибавил, пардоньте. 16-15 Не, а чё они закупаются-то, а? Чё они закупаются? Так играли бы и дальше на диглах Или все? или дошли до овертаймов И яйца резко стали в обхвате Как горошенка. Подздулись, подздулись У кого-то болсы ну что ж, 16-15, дорогие мои друзья, раунд отыгранный. Раунд э, за командой стака Никизяр. Именно они, те, кто э, первые, э, взял первый овертайм. А далее нас ожидает еще по меньшей степени 3. Это по меньшей степени, если все они уйдут в одну калитку для стака Никизяр, конечно. А на префе минус... Блин, опять же, вот эти никнеймы, господи. На префе бай пушистик. что просто пушистик не написать? К чему эти... На напред. Раньше просто все приставки всегда писались после никнеймов, блин. Кто вообще придумал приставки писать в начале? Как-то это было проще всегда. Надеюсь, я не узнаю результат матча до конца стрима. Я думаю, это невозможно, потому что он идет в лайве. То есть он не... Он не сыгран. Он сейчас прям как-то идет. Можно узнать э, только... На час. На час, господи. На раунд вперед. А Ну и команда культ забирают 16 раунд. Не взял бы м затащил бы раунд. Кстати, не исключено. И, кстати, с большой долей вероятностью бы, наверное, даже так и было бы. Как по закону подлости, знаете. Вообще, кстати, очень интересный момент, да? Почему вот кто-то... Кто-то заходит. Как так получается? Неужели на КВ-миксах... Нет каких-то паролей, которые выставляются По умолчанию, допустим, там На, на матче Интересно Что с настроением, Санчес? С настроением все чеки-пики, матч просто скучный Неинтересный, в остальном все здорово Никизяр Хэдшот по пушистику Каешечка прилетает на мидл Правда, вот вообще под кого она должна была прилететь Это загадка, то есть Это неописимо, но факт а, ну, человечек там минус Спаркс Стронгер минус Криатун. 3 в 4 атак в числе на перевесе. Стронгер забегает, полностью устанавливает на споте Бенни Кера Вушка аккуратненько дует э, товарищу 2-2-8 и минус по Чичевичке И у у команды стак Чи Собственно, сам Никизяр вылетает Нормалек. Ну и да, как бы что, как ретейкать один в три с авиком-то? Никак. Поэтому 17-16 дорогие друзья и смен сторон. Другого здесь просто в принципе не дано. А чё это так, Никизиар? Все? Задержка-то около пяти минуты, некоторые знают чуть ранее итог. Не, не около пяти минут, скорее где-то, наверное, ну, не больше двух минут. А чё они втроем? У меня как бы один всего-навсего вопрос. Почему они втроем? Почему они вдвоем? Почему он один? Как? А, что такое? Все, Так и что? И по сути, вот так Никизяр вроде бы выигрывали, да, и я, наверное, должен был бы присуждать победу им, но они вышли и, получается, культ выиграли. Опа, что со звуком? Что со звуком? Опять что-то со звуком? Они решили, что они выиграли? Не похоже. 18-16 должно быть, так и... Так и даже если 18-16, это все равно не победа. Победа-то на 19-м раунде. Как будто двоит. Странно. Но учитывая, что только вы написали, что у вас э, звук двоит. Ну, я бы, наверное, все-таки крутой Никизяр забанен случайно. 228 всех забанил. Иг забанил их игрока. Никизяра забанили. Никизяра забанили. Лоу. Серьезно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кстати, лайфхак. Я могу читать сообщения, которые писали ребята э, в э, SayTeam. Ой. Плеер Криатун, Барк Спарк... Бан Спаркзик на пять минут. Нормально. Нормальная катка. Бодренько так слушай. Блядь, какая стыдобень. Боже мой. Я как будто сейчас админ 228 бан по айпишнику. Никизяра что ли? Как раз вот Никизяра забанили в этот момент. Никизяр забанен за использование софта. А где там софт был? Он через смог видит. Да, ну я, конечно, немножко в ахуе, учитывая то, что, блядь, последний раз такое было, чтобы кто-то взял просто посреди нахер катки, забанил своего соперника. Это последний раз я видел в пятнадцатом году, блядь. Это вообще просто бомба. Это просто бомба, это разрыв, блядь, шаблона. Я, честно сказать, думаю просто, что с командой Культ после этого играть вообще никто не будет, как бы, не в обиду.